Приветствую, друзья! И в этом видео я вам покажу, как вам будет правильно зарегистрироваться в проект Живая Очередь. Можно, конечно, взять ссылочку в мой аккаунт здесь на проект Живая Очередь и дать вам вот эту ссылку. Но это будет не совсем верно, потому что проект Живая Очередь является дочерним проектом от проекта Просто Гейм. То есть проект Просто Гейм запускает некоторые проекты да, на своей базе и эти проекты, соответственно, стартуют. Так вот, лучше заходить в проект Живая Очередь, регистрацию проходить через сайт просто гейм. То есть сперва регистрируемся в головном сайте просто гейм, а потом находим на нем вот так живая очередь в меню. Здесь находятся и другие проекты. Поэтому после перехода по ссылочке, которую я буду вам давать, это будет ссылочка не на живую очередь напрямую, а на сайт просто гейм. Вы переходите по данной ссылочке. Сейчас прям постараюсь показать как будет у вас регистрация, зарегистрировал себе другой аккаунт. Открывается один из сайтов. Дело в том, что там можно ставить на вашу партнерскую ссылку разные лендинги. Я выбрал такой. Есть с обучением YouTube, с обучением ВКонтакте, продвижению. Вот здесь «Развивайся играючи и свое будущее». Это очень близко к проекту «Живая очередь», потому что там у нас все в игровой форме. Поэтому попадете на такую страницу. Здесь у нас есть «Вход и регистрация». Соответственно, нажимаем «Регистрация». Здесь придумываем себе имя. Я напишу Остап 2, второй аккаунт. Вписываем e-mail, почту. Я буду регистрироваться на почту. Вот такую. Вы свою почту вписываете. И вписываете телефон для интернета. Обычно у нас отдельный телефон заведен. Рекомендую вам тоже отдельную сим-карту завести именно для интернет-регистрации платежей через интернет. Нажимаем зарегистрироваться. Итак, я вижу, что пошла. Переадресация на сайт и пришло на почту письмо. Просто гейм, подтвердите адрес и погнали. Давайте я сразу перехожу вот сюда. Подтвердите адрес и погнали. Здесь нажимаю кнопку подтверждаю. Здесь ниже вы увидите свой пароль и свою почту. Давайте сразу скопирую пароль. Перехожу по ссылке подтверждаю. Сейчас будет переадресация на сайт Просто Game. Стоп видео номер один. Здесь сразу будут даны несколько видео ознакомительных, которые у вас в курс дела вводят. В принципе, можете эти видео посмотреть, можете их пропустить. Итак, загрузилось. Куда вы попали первый шаг? У меня фотографии здесь нет, просто вот такое вот изображение. Здесь мой аккаунт, сообщение, выход и так далее. Итак, куда вы попали? О партнерской программе, о курсах, о сервисах. Если мы кликаем где-то сбоку, то ничего не видим. Здесь я не вижу даже видео. Но давайте я сейчас о партнерской программе нажму. В общем, понажимаем вот эти кнопочки, как будто мы просматриваем видео. Вот что видео номер 3 сейчас загрузится. Здесь вас проводят по всем видеоинструкциям перед тем, как вы войдете в проект. Для того, чтобы вы ознакомились более подробнее, что это за проект, как в нем работать. Необходимо активировать ваш аккаунт. Нажимаете «Не сейчас». Перейти к тарифам. Нажимаете следующую. Итак, у вас переводят на тарифы. В дальнейшем, когда мы работать будем в проекте «Живая очередь», нам бонусом дадут за тариф «Старт» активацию вот этой вот матрицы, соответственно, бесплатно. Но сейчас нам это не интересно Мы нажимаем «Меню». Загружается главное меню, и мы видим здесь «Живая очередь». Здесь режим клиента и режим партнера. Режим клиента. Партнерская программа. В режиме клиента мы можем опуститься, найти партнерскую программу. Если нажмем на партнерская программа, нас переадресует, и мы сможем скопировать свою ссылку для подключения других пользователей. Здесь также есть лендинги. Для того, чтобы вы приводили человека, например, на одну из страничек. Вот я вас на страничку с игровой тематикой. Здесь вот это Можно брать вот эту. То есть у меня по умолчанию стоит первый лейдинг. Вы можете ставить второй, по умолчанию третий онлайн-курс по рекламе Instagram, онлайн-курс по рекламе ВКонтакте, как за 7 дней заработать месячную зарплату, StoryMaker, продвижение в YouTube и просто гейм. Что ты получишь? То есть выбираете любую. У меня по умолчанию стоит самая верхняя, развивающая учи, обеспечь свое будущее, потому что по тематике она наиболее подходит в данный момент. Я вам показал, где вам можно найти партнерскую ссылку, Здесь можно смотреть мой доход, можно смотреть статистику. И можно также смотреть арену. Это что касается просто гейм. на каком месте вы находитесь в рейтинге партнеров, которые приглашают тоже сюда партнеров по своей партнерской ссылке. Итак, если мы нажмем меню... Мы разобрались, где вы сможете взять ссылку для приглашения, чтобы также народ регистрировался. То есть под этим видео можете ставить свою ссылочку. Народ будет регистрироваться под вас Просто Гем, потом переходить в Живую очередь. Вот здесь нажимаем «Живая очередь. Новый проект». Идет переадресация на сайт проекта «Живая очередь». Мне пришло сообщение в боте, что зарегистрировался новый партнер «Остап». У нас в проекте «Живая очередь» подключается бот. Я вижу, что пришло письмо. Давайте посмотрим. «Живая очередь. Регистрационный сайт «Живая очередь». И нам пришли регистрационные до сайта данные Живая очередь. Хочу обратить ваше внимание, что регистрационные сайты Просто Гейм и сайты Живая очередь, они разные, если отдельно туда заходить. Но вы можете войти в Просто Гейм и перейти на сайт Живая очередь. Пароль здесь разный. По крайней мере, мне так пришло сейчас. Хотя проект Живая очередь является подпроектом проекта Просто Гейм. Итак, у меня открылся сайт проекта «Живая очередь», и теперь нам нужно сразу занять очередь. Мы можем сделать это за 300 рублей, за 900 рублей 3 юнита, или за 10 юнитов, плюс еще 3 юнита получить в подарок за 3000 рублей. Юниты – это, как здесь написано, боевая единица, которая будет на автомате вам генерировать прибыль. Чем больше юнитов, тем больше прибыли у вас будет, и быстрее вы будете зарабатывать. Я сразу активировал себе 10 юнитов, получил в подарок, что вам рекомендую сделать за 3000 рублей. Но если вы к этому не готовы, нет такой суммы денег, можете активировать хотя бы одного инита. Но зачем сделать активацию? за Затем, чтобы вы заняли место в очереди и уже после вас становились партнеры. То есть, когда ты продвигаешься по очереди, за тобой становятся партнеры, то ты зарабатываешь. Один юнит потребляет 300 кристаллов в месяц. Соответственно, 3000 рублей за них вам дадут 10 юнитов и 3000 кристаллов. Но начислят еще 3 юнита и еще 900 кристаллов начислят. У вас должно быть на балансе 3900 кристаллов. Так было у меня. Кристаллы списываются с баланса каждые 8 часов и создают виртуальные юниты, которые встают в конец очереди. Тем самым продвигая всю очередь вверх. То есть помимо тех партнеров, которые приходят, вы приглашаете, либо проект приглашает, еще создаются юниты виртуальные, которые продвигают очередь вперед. То есть вы можете никого не приглашая, все равно продвигаться вперед, тем самым зарабатывая без приглашений. После сдвига виртуальные юниты исчезают. Для того, чтобы попасть на следующий уровень, за вашими юнитами должны в очередь встать три новых. Сейчас я записываю это видео раньше 1 апреля, официального старта еще нет. Официальный старт будет 1 апреля в 18 часов по Москве. Итак, для того, чтобы купить, нажимаем 10 юнитов. Это наиболее приемлемо И выбираем либо Pair, либо Visa. Я оплачивал на Pair, потому что у меня там есть деньги да, на данный момент. Но можете, если Pair вам не подходит, у вас есть карта, нажать карту Visa, выбрать. Либо другой способ здесь есть еще. Сейчас я покажу. Вот мы перешли на оплату картой. Если другие способы оплаты нажать, мы видим, что здесь есть еще оплаты другими способами. WebMoney, Мегафон и U-Money. То есть Яндекс деньги. Возможно из этих способов вам какой-то подойдет. Я уже покажу на своем аккаунте дальше, как будет выглядеть у вас все после оплаты. Итак, я нахожусь в своем аккаунте. Если я посмотрю «Мои юниты», нажму, то я увижу, что у меня 3900 кристаллов. Написано «У тебя в запасе 13 юнитов», потому что я покупал 10 юнитов плюс 3. Далее здесь «Быстрый старт», «Команда», «Юниты» и так далее. Нам сейчас нужно нажать «Быстрый старт» после того, как мы купили юнитов. Далее «Подключить телеграм-бота», «Нажать». У меня уже это все подключено, но я вам показываю, что нужно будет сделать. Нажимаете, браузер перебрасывает, запустится, bot left me bot, нажимаете запустить. И как вы видите, здесь уже партнеры, которые к вам регистрируются, будут приходить оповещения с данными партнеров. Далее, подпишись на YouTube канал, нажимаете обязательно и подписывайтесь на информационный канал проекта. Здесь «Подписаться» будет кнопка, у меня написано «Вы подписаны», потому что я уже подписался. Нажимаете «Подписаться», можете посмотреть все видео, нажал «Видео», «Презентация» живую очередь и так далее. Закрываем и обязательно вступив в чат проекта в Телеграме, нажимаете в чат проекта, переходите. И, в принципе, здесь все сообщения. На данный момент в записи видео здесь уже много партнеров. Я сейчас не вижу. Кто-то пишет, постоянное общение идет, обратная связь, друг другу помогают. Итак, вы зарегистрировались, прошли первые шаги, оплатили юнитов. Вот еще партнер зарегистрировался, постоянно идут регистрации. Рекомендую вам проводить регистрации, рекомендовать для того, чтобы люди приходили. И чем больше людей у вас приходит, тем больше вы зарабатывать будете. Здесь у нас быстрый старт, команда. Сможете посмотреть на вкладке «Команда», кто у вас уже прошел регистрации, сколько человек у вас уже зарегистрировано. В данном случае по личным приглашениям 158 человек, сел в команде 330 у меня. И видите все вот регистрации, которые есть. Если я сейчас на новом аккаунте нажму «Команда», то мы видим, что регистрация 0 и по личным приглашениям 0. То есть в вашей команде никого нет. Здесь предлагают пригласительную ссылку использовать. Если вы будете ее использовать, она будет вести вот на такой мини-лендинг, где есть приветствие от Николая Жаричева, основателя. И, соответственно, здесь регистрация. Но, как мы с вами уже знаем, лучше нам регистрировать человека через проект Просто Гейм. Если я нажму сейчас на Просто Гейм значок, то я попадаю в меню, либо здесь будет меню, попадаю в меню и живая очередь. Человек регистрируется, потом нажимает на живая очередь и переходит в проект живая очередь. Данную мою видеоинструкцию вы можете использовать для своих партнеров, чтобы они правильно регистрировались через два проекта.